Кажется, что... О, цвет погас. Что-то как-то долго мы едем. Но обычно из Москвы. Что за фигня? Там какая-то... Там кто-то пробежал! Что здесь происходит? Я Энни Мэджик, и я очень часто слышу от своих мэджиков, что они редко где-то бывают и скучают. Поэтому, так как я сейчас очень часто бываю в Москве, я решила для московских мэджиков хотя бы начать их вытаскивать на улице и придумала квест по следам Мэнни Мэджик. Каждый раз я буду в каком-нибудь интересном месте оставлять тайник, а в тайнике будет код. И тот, кто самым первым найдет этот тайник и напишет в комментариях к этому видео код из тайника, тот получит от меня очень классный, крутой, личный сюрприз. Вчера на канале Magic Family я спрятала первый тайник на ВДНХ, а сегодня я в мистических местах центра Москвы. Кузнецкий мост и улица Мясницкая. Почему мистических вы узнаете? Главное, смотрите это видео до конца. Оно не такое обычное, как вам может показаться на первый взгляд есть такая легенда что здесь обитает призрак дамы на кузнецком мосту и якобы ее можно здесь встретить но это только ночью может быть стоит сюда прийти ночью если хотите то ставьте лайк этому ролику а сейчас здесь слишком много людей и вообще ощущение что ты находишься где-то за границей в какой-нибудь европе вот это вот брусчатка очень красивая архитектура музыканты просто сидят играют Пока прятала подсказку, сидела в кафе, ждала сумерек и наблюдала за вечерней жизнью на Кузнецком. Еще раз убедилась, что Москва и ее центр преобразились, можно сказать, до неузнаваемости. Иногда, когда я оказываюсь в каких-то местах Москвы, мне кажется, я просто их не узнаю, настолько Москва изменилась. Я надеюсь, меня слышно от этих ребят. Прикольно, что молодежи есть где тусить, семьям есть куда ходить, кругом ресторанчики, кафешки, какие-то ярмарки, фестивали, все везде что-то проходит. Короче, не обязательно ездить куда-то там за... За границу в Европу, чтобы полюбоваться вот такими вот архитектурными красотами, которых в Москве огромное просто количество. Да, и туристов тоже у нас много. Мы идем на Мясницкую. Потому что там находится дом, в котором, по легенде, живет призрак Я ищу дом номер 17 Уже 15 дом, посмотрите, какая красотища Да, все-таки Москва, она очень крутая О, какой лев тут Тот самый легендарный дом, в котором якобы живет призрак И, возможно, вы, пока я говорю, увидите его в каком-нибудь из этих окон или на балкончике как-нибудь я расскажу вам легенду, а я спрятала тайник на Кузнецком мосту. Подсказка, чтобы его найти, елки в хлебе. Так что поднимайте свои пупки и отправляйтесь гулять на улице Москвы и всей семьей на поиски тайника. А мы едем дальше. Вот здесь, за этим старинным забором, находится усадьба Милютина. Уже ночь, очень темно. И почему-то там в двух окнах горит свет Это очень старое здание И вообще очень странно, что там горит свет Неужели там кто-то живет? Мне кажется, что... О, свет погас! В каждом дворе старой Москвы Может жить какое-нибудь привидение Потому что они такие жутковатые ночью Опять включился Что за прикол? Как я здесь оказалась? Ничего не помню. Я должна все снимать на камеру. Что либо если со мной что-то случится. И кто-то найдет эти записи. Так. Я ехала к бабушке на старое озеро. Меня привез сюда таксист. Сказал держаться подальше от леса. Какой-то странный человек сказал идти через лес. Там я увидела... Нечто. Ее. Я бежала и нашла домик. Там был странный рисунок, какие-то детские игрушки, свечи, а в книге было написано бежать в церковь. Я видела озеро, и там было две церкви, новая была закрытой, и я побежала в эту заброшенную. И она нашла меня и тут. из домика в шкатурку. Я знаю ответ. Там точно живут призраки, им не нужен пол, они вылетают на балкон. Весь первый этаж в здании рядом с этой церковью замурован. О! О! Эхо. Темно и жутко. Вот такой вот просто гигантский католический храм, костел. Вот в таких вот местах нужно прятаться, если вас преследует какая-то нечистая сила. Уже совсем ночь. Что-то у меня микрофоны отключились, звук на камеру пишется. Я вообще этих мест не узнаю, что-то как-то долго мы едем. Обычно из Москвы 4 часа занимает примерно. Так, надо остановиться, проверить навигатор. Блин, как мы тут оказались вообще? Я это место не знаю, впервые вижу. Может, навигатор глючит? В общем, тут есть, типа, какое-то старое озеро, и он через него предлагает ехать. Надо просто туда проехать, и там уже будет. Ну, ладно. Надеюсь, камера не глючит. Уже вообще населенные пункты какие-либо кончились, дорога просто куда-то в лес идет. Что это такое? Ветки какие-то на дороге валяются. Мне кажется, там как будто я увидела какое-то движение, какое-то огонёк. Вот там было. Сети нет, и навигатор перестал работать. Мы едем просто по черной сеточке какой-то. Что за фигня? Тебе помогу. Кто вы? Я вас уже видела. Здесь меня зовут Хранитель Тайны. Ты попала в место похищенных душ. Теперь у всех одна цель – завладеть твоей душой. У всех? То есть тут не только она? О чем вы? Белая вдова. Лишь одна из сущностей, обитающих здесь. Но ведь она добралась до меня. Почему она меня не... Ты кое-что забрала из дома, в который не может зайти никто из местных. То теперь мне с этим делать? Отдай мне это. Что? Что с вашим... Голосом. Нет. ЛИЦА! Вообще непонятно где, я не понимаю, куда мы едем. Это пипец какой-то. Что делать, блин? Там какая-то, там кто-то пробежал. Какая-то какая девушка в розовом, я точно... Она вон туда за поворот забежала. А вдруг что-то случилось с ней? Блин, ей может помощь нужна? Стойте! Подождите! Кто ты? Я просто заблудилась, я вообще сюда случайно заехала, а, а ты кто? Значит, теперь на тебя объявлена охота. Какая еще охота? Что случилось вообще? Что-то происходит? Что это такое? Это она. Она приближается. Кто она? Что тут вообще происходит? Белая. Задовая. Погоди. Это, это что за звук? Кажется. Блин, слушай. У меня есть машина там за поворотом. Бежим к ней. Я только что была тут что здесь происходит